Очень часто люди в роликах реально получают то, что заслуживают. Конечно, есть и такие моменты, где я могу переборщить и буквально в следующем выпуске в этом признаться. Этот выпуск не будет 19-й проверкой админа, так как сегодняшние герои ролика и на метр не приблизились к уебанству ребят из 18 части. А значит, это будни админа под прикрытием на нашем сервере Беброград. IP, группа, а также ссылка на розыгрыш будут в описании к этому видео. Выпустите! пустите... Что, ребята? Слушай сюда, ты шпана местная. Я тебе говорю, славацу. Я выхожу из окна, Вы что ты мне Вы ничего сидя? не сделал. Я задолбался. Это теперь. Я не буду за мной. И туалета. Я выхожу на из зоны. А, на ты того говоришь. Тебе. Yeah, ну иди. Да, нахуй. Э, Стоять. в комнату, в комнату. В комнату, да, иди. Давай, иди, иди. Так, Подождите, подождите, Давайте мне деньги за залог. Знакомьтесь, это игрок, который решил меня вытащить якобы из тюрьмы, взяв мои деньги и умотав в закат. Это вполне себе рпшная ситуация, на которую также можно отреагировать по-разному. Кто-то просто забьет хер, я же решил сделать РП вместе, просто его приструнить. А ой, извиняюсь, что заспойлерил. Продолжаем смотреть. Чуза вас. Я заплачу за то, что Деньги мне давайте за залог. Дойдите, дойдите, не вы, не вы, а вы. Власти, Кидайте мне деньги для залога, я заплачу вас, вам, вам залог. Только Чел, мне день, не. Все деньги, все Спасибо. Откройте, откройте, откройте. Все, все. Всем до свидания. Стоите, стоите. Сон ага. заоплатит и выйдете отсюда. На небале. Не заплатит. Сейчас, блядь, поймаем ноги, переломаем, мы ебаном. Причем, что вы делаете? Что вы делаете? Ты обманул человек, у меня получается. Нетрудно было догадаться, что этого долбоеба привели сюда обратно силой. Из двух одинаковых скинов, один из тех, кто закован в наручники. Это наш персонаж. Плати блюдо. Иначе я тебе ноги отрежу. Я тут. У ⁇ ба, Сижу. Вы, вы, вы, вы, вы Еще. Мусарат, а кто должен А, а он? Да, сейчас точно. Я пошел до сдачи дать. Ах ты, сука, блядь. Посмотри, он кинуть меня хотел. Блядь, вот, вот этому челу кстати, тебе не верьте. Выписываем респект Госам за то, что они притащили того выбледка. <связан> Кем он работает? Он взломщик? <связан> Че кто, блядь? Я его сейчас прирежу нахуй. Это он, не он? Деньги! Давай! Ну, если хочешь меня ограбить, то забирай все деньги, правда, тут небольшая оказия. У меня на балансе ноль. Ну а если ты полудурок, который хочет подвязать в будущем абсолютно нелепую причину для убийства, то вперед! А, и что это? Слушай, стой, стой, стой, стой. Чё? А ты видел? Ты что-то видел? Шо видел, не знаю, о что так что-то А, что а причина какая была? Я стал же, я стою и так, блядь. Не читал нихуя. Что это, блядь, за бред? Зачем меня было убивать? Я не понимаю. Я и так стоял я ему ничего не делал. Кухей Бэбру. Что такое? Привет. Ку. А, типа за что я тебя типа убил? Потому что ты убил моего. Я понимаю, за что ты его примерно убил, но все равно. Ж, э... В гетто без отсчитывания Ребят, Google говорил, когда это небольшие сбои Не до конца проигрывая сообщения Поэтому чекайте чат на протяжении этого видеоряда Пожалуйста а, Я убил тебя, потому что ты убил моего друга И ты стрелял за... с дигантской заточкой Передо мной А как ты а, Это мой друг был Если он сдох а, во Ну, во-первых Я как бы его узнал А как он Как? В смысле, как? Я иду, я бегу, короче, и вижу, что он бежит, и вижу, что ты за ним бежишь. А я знаю, что он мне рассказал, кто, чем он там занимается на тёпле. Я а тобой, узнал, а как его. Дали, га, узнал, как А ты узнал, Издалека. Как? В смысле, как издалека? Я за ним, я с вами бежал все это время. Специально, он специально зашел в это, чтобы ты чтобы мы тебя ограбили. <как> что? У тебя есть демка, что не видно меня? Я ты за, лицом за, к стене занимаюсь. поставить меня хотел. Я хотя, сначала хотела, потом, когда ты начал его убивать, и начал. И я остановился. Ну, ну и что, что ты сделал? Ты убил моего друга? Ты а не отсчитал. Я... И убил. Сама по он... ты убил моего друга. От кого? От тебя. Ты убил моего друга, и я за это... Он тебя? Тебя не трогал тебя? никто. А, ну, он стоял за точкой, и как бы... А какая разница, типа, если он убил моего друга, то значит, он и меня может починить вред. И кто-то в этом дело? Вообще... Большая разница. Угрозы для тебя картавой. не было. В смысле не было. Я его вообще не трогал. Без оскорблений. Ты его убил? Я тебя не трогал вообще. Ну, а его... И правильно. Ну ты его убил и правильно, и что дальше? Ну ты меня убил, я тебя убил. Да? А тебя не трогал ник Ну и, и что типа? То есть то, что ты меня не Ой, трогал, типа ты поставил значит, лицом к стене, потому, не отсчитал. Я сказал лицом к стене один раз, потом, когда ты начал убивать и через сек... моего друга, я начал протестировать, я убил. А теперь вспомним еще раз, как это было. Лицом к стене встал, раз. А, и что это? Ну, ты встал, естественно, на месте, но... И через секунду расстрелял. Нет, я не Ты за, не можешь то, его за убивать за без друга. причины. А он, короче, убил моего друга за то, что, что тот, я? короче, занимался фигней. Он, э, э, короче, там на зоне. Нет, ты. Получается, платил... Попросил человек, человека, короче, у него попросил деньги, чтобы он заплатил за него залог. А в итоге он не заплатил. Просто. А потом вернулся и заплатил, потому что... Э, его этот... А, ⁇ Ты хотел ему деньги дать? Я ему отомстил. А, ну вот. Ты бы оток кинуть тебя... меня хотел. Ты об не вообще моего друга не дам. Зачем? Зачем его сюда? Ну, типа, не снимаю. У знаю, меня он на он тебя, КБ. Мы, Мы же с тобой разговаривали. Ты убил моего друга на моих жанрах. Тебе шутка, не зала... угрожал никто. Какая разница? -а -а -а. Типа откуда знал, что ты меня не, не угрожает. Секунду на меня перед. А как ты понял, что это. Разница есть. Потому что я знаю, наверное, его по внешности и вообще я с ним году этого открыл. угрозы не было никакой. В смысле? Он убил на моей... Я стою, смотри, давай примерно картину покажу. Я стою так... Что с... Не, ну вообще вы купаете, что происходит. Я как раз таки вот убил человека, а потом вот этот чел подбежал, меня убил с дробовика, поставил меня лицом к стене, я выполнил его требования, пусть и не лицом к стене, но все же встал и никак на него не агрессировал, меня убили. Он объясняет это тем, то, что я убил его друга и он, так скажем, отомстил. Но объяснить, как он понял, что конкретно его друга убили, потому что он его лица не видел, он не может да он возможно бежал очень рядом с нами и да он возможно видел ник человека и он таким образом понял что это его друг но если он это скажет на жалобе то что я тогда, когда бежал увидел его ник и понял что он мой друг это был бы нон рп чтобы вы немного лучше понимали объясню еще подробнее чисто технически они друг для друга чужие люди потому что они не состоят ни в одном клане не играют за одну и ту же фракцию но как например бандит который нашел своего друга налетчика и они вместе промышляют грабежами или же два фармилы Гроверами товарщик, которые тоже вместе зарабатывают, пусть и не совсем легальным путем. Анклаук. Ну как ты, по был... сервер... Ну, я не знаю лицо. Вместе бегали еще и до этого. Мы, мы вместе бегали еще и до этого. Могу... Так на сервере куча так одинаковые. Это а, был другой человек в маскировке. Нет, вообще, а как вообще ты можешь узнать, какие у тебя со Могут а звезды. Бегал еще до этого. Он был, издалека убежал, Я не издалека увидел, я достал ствол, с... за... поставил стене. Я ждал его и убил. Э, без причины был. для себя объективно. Да, была. Он мог перепрыгнуть о меня сразу. Что он, он мне сделал? Он убил он не моего не друга не на моих же глазах и э, стоял в Сливанской топе. Как я понял, керис на его лесу и ждал его возле пола. Я Тогда становится вдвойне странно, почему же они все-таки не с самого начала побежали вместе оттуда. Блять, окей, возможно они реально друзья, и возможно они реально вместе играют. Но объяснить, как они друг друга узнают, они не могут. Это полностью безвыходная ситуация, и я его даже немножко сейчас понимаю. Но у меня на стадии монтажа созрела интересная идея. Вот поскольку тот чел был метаварщиком, можно, в принципе, объяснить это так. Как ты узнал, что это конкретно он твой друг? Ну, у меня друг варит мед, и от него химикатами несет за километр, поэтому я по запаху, сука, его и нашел. Да, это немного рофлова, но вполне себе логично звучит, если ты бежишь за человеком не так уж и далеко. Основная проблема заключается в том, что они реально не могут объяснить, как они узнают и запоминают друг друга, потому что скины у всех одинаковые, все выглядят одинаково, особенно фарм-профессии. Угрозы жизни не было для тебя? Было для меня. Почему? Почему? Что, э, может он тебе покажет дамку? Или он тебе еще не показывал? Как оно было? Я и так все понял, а здесь все понял. Как ты все подтвердил и так. А, слушай! А... Я понял всю как ситуацию. Он... Подожди, а как тогда э, именно э, ситуацию? И начал об... за ним. Почему? Как он? Каким образом он его узнал? Отследил, кто выбегает из. Отследил, кто выбегает из пул, откуда он знает, кто именно был. Ну именно кто. В общем, я у него сейчас жалоба с моим другом Не, У нас вообще вся общая ситуация просто Не бать весело начинается, ребят У тебя фрикил Для тебя не было угрозы жизни как ты понял, В смысле, что... ну, понимаешь э, Убить В можно момент, не только Потому что есть какая-то угроза жизни Он же убил его не поэтому Не из-за того, что у него была угроза жизни Из-за того, что тот Деньги ему не захотел убить. из -за этого он убил Это месть за денег. А я за то, что... Меня хотели кинуть. Это тоже месть. За убийство друга. В чем это, не месть? Ты не знал, что это был твой друг. Я знал, что это был мой друг, потому что я следил его, когда он ну, выходил Ну, как ты из это понял? Ну, наверное, потому что я зашел в ПУ, поговорил с ним, и он сказал, что это примерно так. Я увидел его в ПУ, и когда он выходил из ПУ, я вышел вместе ним с... вместе. Ну, сзади него. Бля. Как его мог не узнать? Я ни разу, после того, как мы вместе бегали, я не умер ни разу. Это вообще мой брат, если что. Но он оно и видно, брат. что он э -э твой брат. Потому что я умный! Как это, что делаю ты все правильно! Ха-ха-ха, сука, а он, что за дебилы, блядь! Ты можешь передать, если тебе лень разбирать жалобу, тогда ему этому мучаешь. Ебать, лень разбирать жалобу, он сидит с нами сколько уже? по времени, ну это пиздос. Лень разбирать жалобу, 17 минут он сидит, ну да, ему лень, ему лень, конечно. Фучу, пизданутый совсем. Откуда ты знаешь, что он такого? Как он мог узнать, что его пытаются обмануть, сидя в камере? Блять, ты ты у меня на глазах съебался с, с тюрьмы, ты что пиздишь? Как, как я мог ну, знать, блять? Ты ушел просто, как, как пока тебя как не принесли убил, в наручниках. Чё ты ты что ты заливаешь тут, сидишь нытик, он, он Да, он сидел, блять. Он взял деньги и съебался. Его, как он а, рассказывает, попросил полицейский, попросил, блять. Потом он все-таки дополнил, то что его ударили шокером и сука притащили в наручниках выплачивать этот ебучий нет, залог. Меня Ударит. Да. да, но ты говоришь, тебя попросили. Ты, сука, путаешься в версиях. Ты жалобу падал и ты хуйню поришь, сидишь. Повторю, меня хотели ударить шокером, они а ударили. Да ты до этого говорил, что, что тебя попросили шокером. просто. Ты несколько раз мне говорю. Меня просто попросили Ну попросил меня полицейский Ну, ну да, он я чуть сказал, меня не, не ударил сказал. шокером Но он меня, меня попросил, попросил заплатить залог, Ты конкретнее говори, когда ты объясняешь ну, Попросили, да. блядь, так и скажи Тебя мент напряг, а чтобы шо. ты не так кидал сказал, человека Ну да Ну а как ты мог знать, что я вообще выхожу из ПУ за закрытой дверью? Да камере? тебя видно да, было, как ты плеси плеси уходишь Просто по ты спускаешься по-быстрому Даже не по лестнице, ты уходишь из здания ПУ, Пу Через главные двери, как я, блядь, еще мог узнать? Я стою, вижу это Я все-таки заплатил за залог? Я заплатил за залог и вышел, верно? Да. Ну вот, а за что ты меня убил? За то, что я не а делал, потому что за залог, ты охуевшая морда, сказал, которая думала, подумала вдруг то, что может меня кинуть. Ну, я что? Ну, говори. Я отвечаю на мой вопрос, пожалуйста. Я, я тебе ответил только понять. что ты, как, глухой. Я говорю, потому что ты охуевшая морда, подумал, что меня можно вот так вот спокойно взять и кинуть. Отвечаю нормально на вопрос. Тебе еще раз третий раз сказать, или ты, ты не понимаешь Нет, русского? За что языка. ты меня убил? Я, я спрашиваю тебя, за что Правда, ты меня убил? Я тебе еще раз говорю, не потому не что не ты не охуевшая не морда, не которая не подумала, не что меня можно кинуть. Я решил тебе за это отомстить. Я тебе кинул? Ты. Предложение, я слушаешь заплатил, вообще, ты заплатил решил, заплатил. что меня можно кинуть попробовать. А. Я тебе решил за это, так скажем, преподать урок. Тебе еще раз объяснить, или ты не не за реально не понимаешь? Убийство. То есть то, чтобы он не заплатил. Да за будь я отбитым раз, нахуй цыганом, у которого заточка, вот. которая позволяет тебе летать и пырять все, что можно. Цыгане я бы так бил. и сделал. И где, написано, и, и где написано то, что он отбитый? И где написано то, что он отбитый? Блять, это криминальная профессия. А, Для него в принципе это не чуждо. Представь цыгана, блядь. Ну все, он вопрос задал, я ему ответил Дальше, что, какие претензии? Он еще сейчас будет меня взывать к совести За то, что я играю на Крим-профессии Или что? Что он еще хочет дальше? Ему по 3-4 раза еще Подожди. раз на вопросы Отвечать его ебанутые админ, админ. Не понимаю, к чему это все а давай этому, админ. Админ. А давай. Жалобу разбирать Сейчас другой администратор Что ты убегаешь Правильно. отсюда? Я хочу спасти унику Здесь забирает? один админ сейчас разбирается а что, Давай Жалобу закрыли, все, закрыта жалоба твоя Админ, спасалась Моя жалоба закрыта, я вообще не понимаю, что я уже сделали до сих пор Смотри, если он ретерн убил... собака Его за то, что он убил меня Ветерн да, да. собака Ветерн собака Ветерн собака у ну, В этой ситуации абсурдно абсолютно все, начиная с двух братьев, одному из которых нужно по несколько раз повторять одно и то же, заканчивая модератором, который каким-то хуем решил то, что он может спокойно взять и повозвращать всех остальных ребят в РП-зону. А, а нахуй да. он его заретет? Извини за ситуацию. Подожди, а он разбирает жалобу от да, Леориус? Чем он делает? Скорее всего, собственно. Я что-то не видел его, Ник каприз извини. Ты ты, ты что делаешь, блядь, свинья? Ты какого черта людей возвращаешь с жалобы, которая не закончилась еще? Я кто просил вообще руки тянуть? Я, Я ты... щас не Тебя кто, блядь, просил руки просто... тянуть к ретерну Собака, блядь, пока люди разбираются. Кто просил, ответ дай. Извините, извините господин, извините. Это не передо мной надо извиняться. Так, Это перед Админом, сейчас... который сейчас жалобу разбирал. Так, я зин, сейчас зин, тогда опять-таки тебя сейчас заберу, тебе вынесут выговор. Да? Давай, и, давай. Помеха разборкам у него же так также будет иметься. Помеха по сути была, да? Но ну, да, выговор получается и срок в бане, так скажем. Да-да, сейчас смотрите в чат, я выдам У тебя 1,8 Где? Hey, это Африкил? Да <п Parece> Блин, <lineup> ну зайди <п mouths> почитай <п dib> правила Я считаю, Ну я знаю, что... Я тебе говорю, если ты не согласен с моим решением, ты можешь подать на меня жалкую Нет, сколько Нет, ты можешь мне адекватно объяснить, пожалуйста, объяснить? Я <плат> тебе <мне плат> 4 раза уже объяснил, если не больно <плат> Ты мне не объяснил Я... То есть, по-твоему, он может убивать за месть? Я убил тоже вместе. он убил моего, считай, самого близкого друга, считай, Как ты-то понял, что это твой друг, близкий друг? Ну, я его, наверное, потому что я с ним бегал. А тут ты его сразу вдруг Мы узнал. Сидели с ним. Я не случайно, я стоял под ПУ и ждал его спеца. А чё ты, чё он тогда один пришел, блядь, со мной на хвосте? В смысле, он пришел с тобой, ты, подожди, он шел, а я сзади тебя ушёл. Случайно, типа, я шел сзади вас. Ты, наверное, не видел, потому что я шел спини. Блять, слушай, если б ты его реально ждал, вы бы пришли вместе. Типа мы с Тамарой нет, ходим в да в смысле нет, блять, тогда ты не знаешь его. Ты просто на рандоме нет. залетел начал пиздить. Нет, Сука. Я, это я, наверное, э, это реально летел, два брата. Что одному нужно по триста раз объяснять какую-то хуйню, что я там? Для тебя угрозы не было. Нет, я тебя просто... Давай тебе я никто не, Тебе никто я не угрожал. Этого... Тебе никто не угрожал твоей жизни, и тебя нет. никто Но, не трогал. это месть. Подожди, ты убил того чела по какой причине? Месть, да? Сука, тебе что ли Месть. еще Месть. раз объяснить, Месть. за что его убил? Ты что, реально дебил, или ты я прикидываешься? Знаю. Потому что он пытался... Потому что, потому что он пытался... Все, И... правильно, да, дальше. А я тебя убил, э, потому О, что... О, повезло, повезло. На моих глазах. Это не чел какой-то с а твоей это... банды, это был кто еще раз? Метаварщик или кто там? Он э, ну, смотри, не каждая семья имеется себе, например, банк. Мы просто вместе бегали у нас нет, нет денег на создание банды мы хотели нафармить у я меня маленький угроз с ним у нас по факту вы левые друг для друга люди если у них в банде э -э мы не в банде, но, ну это семья считай, мы в семье считай мы в в какой семье? я обязательно быть в банде чтобы дружить с каким то человеком. ну ПРП, допустим мы два хорошо допустим они по РП 2 брата но у нас же на серваке описание персонажа ну не просто так стоит туда же можно не только ссылочки кидать кто не понял сейчас объясню когда вы очень близко подходите к какому-то игроку у вас высвечивается кнопка alt и посмотреть описание и информацию о персонаже она открывается все заблюривается, кроме самого персонажа и вам показывает краткую инфу которую написал сам игрок на бброграде ребята в основном закидывают туда свои ссылочки всякие дискордики ну и прочее как можно с ними связаться. Но туда можно вписывать не только прикольчики, а также какие-либо предложения. Описание своего персонажа внешнее, описание какой-нибудь, не знаю, родословной, как у этих двух ребят. И если бы они это прописали, то я бы посмотрел на это и отозвал бы свою жалобу. Еще вдобавок перед ними бы извинился. Но как вы можете заметить на стоп-кадре я стою достаточно близко к игроку. И подсказки о том, чтобы открыть краткую сводку, попросту нету, потому что даже самой сводки нету. Он ее не прописывал. Казалось бы, какая-то бесполезная функция. Которая была добавлена нами достаточно давно, но сейчас она конкретно спасла бы жизнь этим двум ребятам. Ну, дружи, фрикил, там кажется, самооборона. исключение самообороны. Исключение самообороны, угроза жизни, линия огня. Я никто не пытался убить, угроза не было. На тебя никто не нападал, самообороняться не было причины. Линия огня из э, заточки, ну сомневаюсь, забаненные игроки. Сомневаюсь. В исключение не попадает Давайте этот случай. Смотри, когда ты убил моего друга, ты стоял за точкой передо мной. Прямо ты перед тобой. На моих глазах, заточкой, тупо. Прямо передо мной. Я, Я был на расстоянии, чтобы добраться до тебя, мне нужно как минимум что-то сделать. А не в упор к тебе стоял. У Тем у более ты когда заточки, скал лицом к стене, такая... ты начал отсчитывать, перестал отсчитывать, даже до трех или до двух не досчитал. Ты меня взял, убил. Хотя я стоял и, в принципе, отыгрывал свой ФРРП, потому что человек с оружием стоит на тебя издалека, смотрит, а ты что сделаешь? Ты ничего не сделаешь, у тебя холодное оружие. У тебя был выбор поставить мне лицом к стене и дальше думать, что делать, а ты просто взял меня, убил. Зачем, непонятно. Если бы хотел ограбить, то окей, я бы еще это понял, хотя у меня тогда денег не было. Но все равно, ты выбрал просто пострелять. Я считаю, что это... Сейчас, подожди, не слышу. Получается, я считал, что.. Э, ладно. Все у тебя претензий больше нет, тебе все объяснили. <с Cor flags> это пизда, А, просто, Подожди, а ты его поп... Ну, я понял, ты какой-то причины его убил, но исключения. Фрикил Фрике... типа э, есть? Есть исключения. Фрике... А. а там бывает причины, если что, на это. До да, причины бывают? РП причина, без РП причины, вот У меня РП причина У меня РП причина тоже тогда на это У меня тоже так здорово РП причина, Бля, это не РП причина, то, что увидел какого-то чела Завалили в гетто, и ты решил вступиться за него И убить еще одного чела Это, это, почему Почему, почему Почему это Не левый чел, я его знаю Я с ним бегал до этого ну как ты понял, а, что это он? Нет, смотри, я за, за вами побежал, Вы потому что изначально мы хотели с ним так. Чтобы ты его, ты его, потому что я вставил в ПУ и ждал его заранее. И потом увидел, как чел, похожий на моего друга, выбегает. Пулу. Это может быть любой а любой он меня Бля, он не я может, не может нормально объяснить, говорит. как он Бля, знает он этого чела, за исключением Бля, того, что это его за друг, друг какой-то, и все. Ну я с ним бегал до этого. Это не как? Вообще мы сейчас ну, просто разборку. Ну типа пиздец, я пойду Нет, сейчас пол сервера просто... ебашить э, тех, кто завалил, якобы моих друзей. Я назову всех игроков сервака своими друзьями и буду за так них везде вступать Я, я сказал ему, что я бегу за, за вами, что ты бежишь за ним. Чтобы в конце мы встретились, тебя ограбили. Пойдем. Не, ну вы понимаете, насколько это абсурдно? Он уже фактически сознался в том, что они чуть ли не нарушили правила сотрудничества. Потому что метаварщику нахуй не нужно грабить кого-то. Он зарабатывает совсем другим путем. Отмазка из разряда, я просто заставил метаварщика побегать и побыть живой мишенью, чтобы на него кто-то сагрился, а я в этот момент его ограбил. Не работает, потому что они, ну, якобы друзья, там, чуть ли не братья. А вот к такому друзей, ну, не принуждают. Ну потом, в итоге, как только я начал стать, я лицом стене... Они, видимо, охуительно тупые, раз хотели ограбить Чела, который все свои деньги на выкуп отдал. В ты убил моего близкого родственника. За то, что тот тебя пытался опоздать. обмануть. Ничего, до имени доебаться еще. Родственника, блядь, ни фамилия не подписана ПРП, нихуя. Все, тебя просто пришла? Не-не-не. Полчаса на эту блядскую жалобу с этими братьями долбоебами. Один кидал от придурок, другой защитник кидал от придурка и, Ну ничем не лучше Дебилы, блядь, ей-богу Искать именно тех, кто хочет, хочет что-то сделать против меня. Я написал иск насчёт Жигера Жаралгаббергена за то, что он незаконный иммигрант Жигер Берген разыскивается полицией Дальше, спустя какое-то время, я решил зайти снова и поиграть немного за ГОСа. Все по классике, я просто бегаю в комендантский час, ставлю людей лицом к стене, обыскиваю, нахожу и все оружие и нет лицензии, то сажаю. Или же просто, если кто-то не слушается, то я откидываю челиков за ФРРП. В этот раз мне посчастливилось, в кавычках, попасть на наборного администратора, который прямо провоцировал полицию на погоню за ним, а потом удивился, что его вдруг нашли и он не смог скрыться. Я теперь могу вот так стоять, как важный хуй бум. Бумажный. Могу еще сделать себе вот такую стойку на релаксе. Вот она мне больше нравится. Снаряжение спецназа. М4 тян, но дигл не есть. Броня, патроны мне нужны. Значит, возьму дигл. Остановитесь. Лицам к свиней встаньте. Нелегального оружия не найдено, вы будете арестованы за то, что вы не дома во время комендантского часа. Не, о, немного переделали счетчик. Ну дам я ему 200, пусть сидит. 193. По требованиям полицейского. Соломалику. Вот. Если вы уже достаточно давно смотрите мои ролики, то уже, скорее всего, вы научились выкупать, когда человек сами не невзначай здоровается, пробегая мимо, а когда он конкретно хочет добиться какой-то цели, здоровая с вами. Конкретно в этом случае он не проходил мимо, он завис на паркуре, специально, чтобы нас спровоцировать на погоню. На погоню почему? Потому что идет комендантский час, и он был полностью об этом в курсе. В этом-то и суть вся. Немного позже на разборках он скажет то, что он не видел никого, кто к нему мог бы спускаться, тем более полицейского. А уж тем более он не слышал, что его просят остановиться. Остановись. Ну, раз ты не слышал, что тебе говорит полицейский, зачем ты так быстро возвращаешься на крышу и становишься в инвиз? Не особо я верю в шестое чувство конкретно в таких случаях. Стоять! Стоять! К стене. К стене. К стене. стене. Раз. Чуть что сразу пробивает менюшку в чат и хочет меня наказать, возможно, даже этим самым прервав РП процесс. Два. Ладно, ладно, я встану и Меню. что? Что, блядь Ты совсем охуевший! Такс, я так понял, у тебя жалоба сейчас будет на кого-то, да? Разбанивай, разбанивай. Хорошо. Это что, блядь было такое? Так, Даню, на тебя жалоба, мол, типа фриба. Ну вот, я чтобы не говорить. Так, в общем, я стою в общаге, вижу то, что он э, висит на стекле. И зовет полицию. Во время комендантского часа он был в курсе этого. Он специально намеренно провоцировал полицейских на якобы в такую погоню. Я спустился, говорил ему стоять. У меня был автомат в руке. Он взял на куна и от меня отпрыгнул первый раз и включил инвиз. Я прыгнул за ним, и чтобы узнать, где он конкретно находится, я начал просто палить по территории балкона, и таким образом быстренько вычислил, инвиз упал. Его, е, ему это не понравилось, он не смог э, достаточно сильно нарушить ФРРП, это первое, и провокацию обойти, и скрыться, так скажем, от меня. И он решил меня за это забанить. Ну, какая провокация? Провокация я тебе только что описал. Ты намеренно звал полицию, здоровался с ней, вися на окне. Нет, ты намеренно с ней пытался завести диалог, чтобы за тобой погнались. Ты свои цели добился? Добился. Ты спровоцировал полицейского. Нет. Я не намерен. Да конечно не намеренно. Кому ты, С которым знаком, с которым встречался в квартире. Ага, конечно. ты намеренно мента провоцировал, чтобы за тобой кто-то из нас погнался, <с пытался <с тебя задержать Серьезно? Я его намеренно провоцировал, то есть намеренно висел на и говорил с полицейским привет, здоровался с ними Тут нужны подробности, конкретно с кем ты здоровался, Тот. Я с Ватником, если точнее, с которым я был знаком, встречались в квартире у человека, с которого ты расстрелял, который был за незримого Ага а как ты Мы понял, что стояли, у кого какие все профессии все там часа. были? Ты же за стеклом находился, не понял. Ну, РП, что ли? В, В прямом, я как простите, ты понял, что за стеклом именно на ватник ответил, находится? Я не говорю ну, то, что да. ватник. Извините, что? Я знаю, с ватником, если точнее. Ты сам сказал только, что ватник. Ты смысле, сейчас начинаешь ты... уходить тихо. от своей версии? Да, я скажу. Я... Ну и ты вы, говори, вы, вы, говори, сейчас, ты себя наговариваешь вы, больше разберко. В чем вопрос? Как ты понял, что это был ватник, ну, например, сек... давай Ну смотри, эм, вот сейчас Нон-РП зона, да, и он назвал в Нон-РП обстановке его профессию, да, если бы он в РП назвал бы, что так и так он ватник, да, тогда бы это считалось бы нон-РП. но опять-таки тут ну, э... нон-РП обстановка, да, и он может спокойно назвать, да. Ну да, и но там за стеклом э... как видно было, что у человека ведь... профессия такая. Интегория, но... до этого с ним общался, у него есть хину в твиттере, я запомнил если ты так а, хочешь знать, почему я даже знаю, что это с этого. Ну, я это тоже запомнил. давайте я тогда его сейчас телепортирую сюда, выяснить реальные, вы были знакомы. Это Виктория Ричи, да? Да, он. Да, я еще из вентиляции вылезал, ты меня помнишь хорошо? Да, да. Ну mm вот. -hmm. Так, ну в принципе ты этот здесь больше не требуешься. Вэпа ну, получается. Я падаю, беру заточку сразу и взлетаю на заточку на. Он бока. упал с паркурса вепа, там было достаточно времени, чтобы меня услышать. Но он улетел на заточки наверх от меня. Там еще несколько я раз, не раз слышал, ему сказал лицом к стене встать. Он стоял сначала на перилах и в этот момент уже вписывал срок ну, для с... моего бана. Вот, он, получается, с хотел с меня забанить согласен, так, чтобы на... он не улетел в тюрьму. Он побыстрее это хотел сделать. То есть он уже меню прописал в этот момент, пока он стоял на этом, на заборе небольшом на балконе. То есть он хотел ну, использовать увы, я, Админку есть, в целях того, чтобы не улететь в тюрьму даже. А тебе он, получается, выдал... Э, насколько я понимаю, э, си... Фрикил или фредомаг, да? Фредомаг. А, Потому что я ничего не слышал, что он мне говорил лицом к семье и тому подобное, прибегает на балкон, просто начинает смотреть солнце, наверное, и просто стрелять. А, то есть, по-твоему, я Моей просто стороны. молча прибежал на балкон и начал просто стрелять, правильно по ним? Ну, я тебе еще раз повторяюсь, я не слышал, что ты говоришь. Невозможно было не услышать. У нас просто бывали... Ну, просто такое, что невозможно было не услышать. Там высота задержка. не такая большая. Ну, просто у меня тоже бывали часто жалобы человеку говорили лицом к стене, а у него только спустя там секунду может Слушай, быть... ну на тебя мент выбегает вот. в упор перед тем, как ты улетаешь на куна, и он тебе говорит стоять. И ты разве не можешь этого услышать? Ну я не поверю в этот бред. Потому что, ну, он намеренно это сделал. Если он там поздоровался с челом, которого он знает уже, профессию знает, возможно, да, то, тогда оттуда... Вытекает вполне себе справедливый вопрос, почему ты начал убегать, если ты знал этого полицейского? Почему ты убегал? Потому что я упал, и чтобы не получить урон, я вообще изначально с этого спрыгнул на заточке. Я упал с спаркурс с него ты получаешь урон при падении, из-за этого я прыгнул. Но ты один раз прыгнул, то есть э, до этого ты, ты считай, даже не приземлился, да, на землю? И ты улетел сразу на балкон? Да. Я снова извиняюсь, простите, что? Остановись. Серьезно? Ну, ситуация на улице, да, я падал, я не получил урон, я использовал точку, я не получил урон. Он может даже в логах черт но ну, то есть, ты на входе твой и то есть, ты на входе в общагу, ты не падал, да? Ты не находился там на тротуаре. возле на. Нет, входа я, я говорю, я, я начал падать, я не долетел на. Земли, но успел прыгнуть на эту точку. Ну вы я тебе говорю, я тебя просто не услышал А бы ладно. А что ты убегал тогда? спрашивается, основе... раз ты не услышал, что ты убегал тогда и прятался от меня на инвизе. Потому что потом я слышу лицом к синем. А ты уже потом слышишь, все-таки ты услышал, да? И ты все равно начал прятаться. Нет, смотри, от я вооруженного за... полицейского. Тихо, тихо, я... Да и не, у тебя уже версия крису? расходится. Смотри, у тебя дальше сейчас подсчет идет. Ладно. Чё ты нарушил? Так. Фир РП есть. Провокация? Есть. Ты намеренно завел диалог, а потом начал бегать и прятаться от полицейского, с которым ты завел диалог. Ты знал, к чему это приведет во время комендантского часа, поэтому на дурачка не играй. Дальше что у тебя идет? Наказание. Рай, правила бы... администрации. Тоже есть. Это уже три правила. Менять суть истории запрещается это 1.22 это уже 4, 4 нарушения и то что ты в спешке как только начался рп процесс ты хочешь его прервать админской привилегии конкретно командой бана но это как минимум странно ты можешь почекать логи дамага и чат команды и сопоставить время в которое эти команды появились от меня и от него и ты поймешь, что, что как только по нему прошел дамаг, он отбежал и начал с ним диалог о том, чтобы он стал лицом к стене, он начал вписывать менюшку. Если это, по-твоему, не считается обузом админки, или же попыткой обуза админки, то... Ну а что теперь тогда делать? Можешь позвать куратора. 16 22, Просто правило бана у тебя м, нарушено 6,2. А конкретно пункт какой, тут нужно еще подумать. Потому что мне единственное еще подробности... Сейчас зайдет... Шир uh -huh, А он тебе ну, сам он объяснил то, что было, он уже услышал, оказывается, да? команду встать лицом к стене. Но он уже инвиз включил, понимаешь, он уже убежал от человека с оружием, которому как говорил я его слышал, стоять. Блин, я еще тебе ничего не сказал. Пиздец, я уже третий раз на стадии монтажа ловлю его на том, то, что он меняет суть истории. То он говорил что-то, то он не говорил. Потому что потом я слышу лицом к стене. Отдам А, ты уже потом слышишь, все-таки ты услышал, да? Ты начинаешь сразу как-то пытаться докопаться до меня. Я не докопался, я, я просто скажу, я цитирую то, лишь... что ты говорил немного ранее, и, и не более. Я, я, сл... я слышал лишь отрывок фразы лицом к стене. Но все равно ты Поэтому стал в инвиз. Я сразу же в инвиз. Ты что, просто так в инвиз становишься постоянно, да? Во время камчаса. У тебя в твой распорядок дел входит просто пойти на балкон от мента спрятаться и в инвиз встать просто так, да? Ребят, я хочу, чтобы вы поняли, к чему я здесь веду. А именно то, что его объяснения не вяжутся с тем, как он себя вел конкретно в тот момент. Он говорит то, что он не провоцировал никого, но тут же начал убегать. Он говорит то, что он не слышал, как его ставят лицом к стене, или же говорят, ему просто стоять. Но он тут же улетает на куна и уходит в инвиз. Он несколько раз говорит о том что то что чего-то там не было а потом выясняется на демке то что это все было администраторы же думают то что он просто не знаю ему что-то почудилось он может быть не запомнил нормальную ситуацию но бля окей хорошо возможно он бы не запомнил то что мы говорили не стоять о лицом к стене или же наоборот но все остальное это просто он подряд пытается напиздеть уж поверьте пересматривая материал на стадии монтажа я в этом убедился окончательно Друг а у тебя есть демонстрация экрана? То, что может быть некоторые, некоторые подробности? Но у меня есть. Я могу пойти, когда Эль Пива и показать ему. Хорошо. Так, получается, я смогу посмотреть, ты наговорил насчет, когда она начала вписывать. Я смогу посмотреть только, когда он ввёл. Именно саму команду, да? Логи чата, там было У него сообщение меню Он открыл его Немного после того, как я его задамажил 16.22.15 Команда Через 10 секунд он вписывает менюшку первый раз В 16.22.05 я его задамажил два раза 10 секунд, это не успела даже рпшкой пройти Он уже пишет В 21 секунду Он вписывает второй раз Походу свернул да, не когда не я не его не уже не сажаю, не становлю лицом к стене. Ставлю, точнее. 1,22. Он меняет постоянно суть истории. То он слышал, то он не слышал. И то еще какая-нибудь хуйня у него случится, пока он рассказывает. Ну, потому что ты всегда вставляешь свои 5 копеек между рассказами. Ну, потому что я Кто имею избавляет. право их вставлять. Я пожаловался на тебя. Я тебе ничего не говорю за это. Ну, ты только что сказал про 5 копеек. Чуть я не устраивает на тебя жалоба за то, что ты... Бан Нарушил и еще несколько правил сверху. Пиво говорит, что заходит. Ну, все, ждем пива ага. тогда. Дальше приходит куратор, и я ему в общих чертах описываю всю ситуацию, которая произошла, и немного добавляю за то, что происходило на разборке, а именно то, что он меняет суть истории несколько раз. Это все? Ну, по сути, Это да. Во время жалобы да. он О. сначала менял версию то, что он не слышал, что я говорил ему. Затем он, оказывается, услышал что-то отрывисто. И э, так, это напрашивается ну, на 1.22. Перебьем. Судя по твоей истории, я могу с уверенностью сказать то, что... Это 1.22, потому что если он как говорит то, что он тебя не слышал, тогда зачем вообще на кунай улетать и вставать вместе? Ну ладно, может быть, еще на Кунае можно быть Я тебе объясню. Передвижение. Но зачем, зачем, зачем он вид? Смотри, я тебе объясню, улетела. Кунаем я улетел, потому что я. Я улетел, потому что я упал за курс свепа. Я падаю на пол, я не могу зацепиться. Это я Я прыгаю на крыль. Потом я слышу обрывок фразы от абсолютно другого полицейского ватника и прыгаю в инвес из-за этого. Всего я абсолютно не слышал. Ну я не находился на таком да далеком О, расстоянии, а чтобы меня не какой, было. какой обрывок фразы? Что-то наподобие лицом к стене. Это это ты от ватника слышал, моменты, правильно? А выбежал за тобой СБГ, а не ватник. Ты же знаешь, да, как я в, это, ватник Я это говорил, капри Ты же так, знал, я, как я выглядит ватник как его зовут, тебя и какая у него профа. Я тебя абсолютно не видел. Я, считай, стоял и смотрел в стекло, чтобы зацепить. То понимаю, есть ты меня то, вообще ты не видел, видел ни разу, землю, до того момента, был, пока я не поднялся на балкон, правильно? Да. А, я могу скинуть скринди, и ты сейчас будешь обманывать администратора. Ну, друг Бебер, у тебя очень плачевная ситуация. Ты вроде администратора, у тебя два выговора, там еще у тебя вроде предупреждения, как не ошибаюсь. Нет, Нет, мне не сложно, вот. Я, я что-то не в прямой видимости что, нахожусь, я вот я смотрите. Канал. Я тебе говорю, какие. Как у меня было лично. Я его лично не видел. А, пиво, а и кстати, еще. ты все-таки а, упал до конца, и в этот момент ты еще постоять немного успел, и начал от меня убегать, как только увидел меня на лестнице, как я убегаю. Я сейчас пересматриваю демку. Ты зачем пиздишь? Ну, это я тоже не отрицаю, но, блядь, ты сам подумай. Вот просто гражданин как-то пытается спрятаться, и по нему просто начинает стрелять. Хотя он стоит перед тобой, и вот в любую А почему ты начал прятаться, интересно мне? Блин, ты тогда прятался, если ты ничего не сделал Если ты ничего не видел и не слышал Чё ты прятаться тогда начал, если ты ничего не слышал и не видел особо И мента ты не видел, который выходил с общаги, когда ты упал прямо перед входом. И не слышал ты, как тебе что-то ну, говорят. По посмотрел я по посмотрел, я, я урон, урона не получил абсолютно. А разница какая, если ты упал прямо я перед попал. входом Хотя, в общагу, если... передо мной? Я был чуть ли не в прямой твоей видимости. Ну, что ты чешешь? У меня демка вот включена на экране, я сейчас смотрю. Пиво! Ну, не показывай, администратору куратор. Пиво, пошли посмотрим, бля, это пиздец. До Салам алейкум! Полицей. Вот он говорит, саламалейку. алейкум. Ну, давай даже. Да алейкум! Полицейского. Салам алейкум. В этом-то и суть вс остановись стоять! Стоять! И какого хуя К стене! Хорошо, я понял. К стене! К стене! Раз. Да. Два вписывает менюшку не смотри давай еще раз посмотрим с вами как ты выходишь ну давай да остановись на него но ну, смотри он уже улетел здесь мы уже не считаем фюрерб. Угу. окей но ну, это странно все равно то что он будет улетать вот так вот сразу увидев полицейского ну, да, но ну, это но ну, это понятно потому что он знает то что ком а ему и мы сейчас люли дадут ну да он с ними намеренно заводил диалог и вот он уже тут в инвизии сидит. Стоять! Стоять! Никакого хуя ты стреляешь в стене! хорошо. Ну это Два. выглядит все как бесплатный церковь Шапито. Ну, на самом деле да, но это пиздец какой-то. Он, типа, сначала убежать хотел, потом он решил поинтересоваться, какого хуя я делаю, и в этот момент вписывает уже менюшку, чтобы не выдать бан. Ну, походу, пукан подгорел. Не, ну я лично считаю в эту ситуацию: то, что ты его пострелил, потому что ты как бы за ним гнался, и это не подчинение полицейскому. Тут я считаю, Фредомага нет. Хорошо, но если сопоставить то, что он намеренно с полицейскими пытался завести диалог, чтобы они за ним побежали. Ну да, здесь, здесь я согласен то, что провокация, потому что он сначала заводил диалог и потом сразу же он даже не, если бы он бы просто бы стоял и сказал бы вот, я с вами хотел поговорить. Ну, а он, он знал, что он будет прыгнуть. убегать И просто да, он... ему не понравилось, что его, видимо, догнали еще ему влепили по 9 хп каждый выстрел Ну, там прекрасно Ну, тебя что было видно, но ну, на полсекунды. полсекунды Там можно, конечно, было не обратить Но я все-таки думаю, можно было увидеть Ну, если бы он не обратил, он бы не летал бы на куна я а просто бы пошел Так, сейчас я посмотрю даже, сколько у него предупреждений Может быть, даже сейчас просто предупреждением обойдемся И сразу, как-то тут снять но я не думаю, что у него два предупреждения и два выгора. Она жалобе, он постоянно говорил то, что он то не слышал, то он услышал что-то края муха, фразу какую-то там лицом к стене. Теперь нам осталось разобраться насчет обмана администрации. У вас какие претензии насчет обмана администрации? Ну смотри, у нас пока жалоба пошла, он то говорил то, что он не слышал, что я ему говорю. То он оказывается где-то уха уже услышал. Что кто-то говорит из полицейских лицом к стене. Но мы же не тупые, видно же, что в правом нижнем углу показывает имя. Кто конкретно говорит и кто что именно говорит. Ну, я, я, я, я все уточнил в данный момент, то, что тебя именно я не слышал, я слышал ватник. В этом и была суть. Ну, то, что ты же слышал, видел, что не ватник за тобой ватник. спустился. Ты же знаешь, как он выглядит ты знаешь, кто конкретно из нас ну, твоих я, ватник. Я, я, я, я тебе уже сказал, то, что я тебя не видел снизу. Ну как? Я на тебе демке. Я отвечаю, я не видел тебя. Ну на демке видно. Ну я а тебе... или, или я слепой, или в глаза долблен, но я тебя не видел. Но ты меня не видел, но ты начал от... смысле, просто я, я так летать тоже... на куна и становиться это в инвиз. После чего я слышу обрывок фразы "ватника лицом к стене" и поэтому прыгал в инвиз. Ну, то есть ты улетел на куна не для того, чтобы скрыться от мента, а чтобы не получить дамаг. Да. Но Чтобы ты все равно пробегался ничего, да. по тротуару, это на демке видно. Нет, вообще странно. Я реально пробежался, он тебя что-то А, кстати, да. Ватник да. ничего не говорил в этот момент. Его было бы слышно. Я еще раз пересматриваю эту демку. Он слышно от него только то, что он на свепе своем на кулаках улетает куда-то. Ну, я тебе говорю, я слышу Ватника, когда туда прилетел. Прилетел. Я слышу Ватника, и сразу же, как только услышу Ватника, я сажусь в инвестор. С моей стороны ситуация такова была. Ему смысла врать нету. Могло вообще такое то, что там внизу, там получается под этим зданием же туннель, и он под туннелем мог слышать, как ватник за, за кем-то гнался. Такое тоже могло вообще быть. Тут вообще много таких фактов, то что тут не понять. Ну, так ватник-то был в общаге еще оставался. А могло такое быть то, что он же на втором этаже находился, он мог. Выпрыгнуть с этого, с этого кончика. Но я тоже в такое не, не верю, то, что он убежал так быстро. Ну, там буквально 5 секунд прошло, а там 10 максов. Так, с ну, ПРП нарушение. В смысле, я... Да, давай даже ватник Я по факту него... не менялся к истории. Просто у, говорил, у него жених вы... Виктория не был или друг. да, да, да, он Я в этом смысле и говорил я... Вот, здорово. Вадлик, у меня к тебе вот такой вопрос, помнишь такую ситуацию, когда данный молодой человек висел на окне, он кричал типа, салам алейкум, ты тогда куда делся в этот момент? Что? что? Повтори, он, короче, на окне О. висел, четко да, репчат. Да-да-да, и ты, и ты после этого момента куда побежал? Вниз вроде, я ушел просто. А вниз, а ты за, за кем-то потом гнался? Да нет, вроде помню О, сейчас, ты, убе нет. ты убежал вниз получается ну я пошел из здания да вроде и куда пошел по моему там у там тебя микрофон это, еще раз. медику там медик рядом был вроде туда медик именно в какой стороне там вот Но где туннельчик или там... возле спавна нет где тут короче там где вот этот главой дом я думаю, Ой, с баром. Ты кого-нибудь ставил во время камчаса лицом к стене? Нет. Нет. Не считаю... Нет, не ставил. Где ну вот, считаю. говорит, не ставил. Ну ладно, спасибо тебе. Я, я тоже говорил то, что я слышал, но что-то похожее на фразу лицом к стене. А, что может, быть? а что может быть похоже на фразу лицом к стене? Ну я тебе не знаю. Я в наушниках. У меня наушники плохо работают. То есть работает один наушник левый. я в нем слышу обрывок фразы. Ну, такое ощущение, как обрывок фразы лицом к стене. Ну. Данил, ты, ты уже все, тут реально, тут много факторов, конечно, которых могло произойти, но ты сначала говоришь одно, потом другое, здесь уже реально странно, тут я считаю, то, что да, есть 1.25. Не, можем еще пол сервака позвать, <свят> если хочешь, мне нетрудно. Можно, а просто не уже путь. демка показала это, показал да? это тот Нет. чел, который рядом был. Так, а зачем получается... доказывать, Здесь тут а... много факторов, И, и, и мы все лейт. факторы рассмотрели, а, и, да, они и они есть факторы, но... да, можешь просто они минут были отвергнуты, значит, обман есть. Ну Так, ну короче, бана вылетает на 315 минут, 1.29, 1.22. все я баню Нюхай бебру. 5 часов пиздец жалко мужика я думал что не доживу до этого момента потому что я умный делаю все правильно как бы все факторы показывают то что ну не могло такого сложиться. то то что у него там то ватник мы ватника даже просили то у него там что-то, ну ему может быть смиречилось в голове, но это все равно уже бред. Ну, да. ну, к сожалению, да, я тебе говорю, у него два выговора, получается, а сейчас вот за 1.22 у него выговоры и предупреждения. У него так получается три выговора и одно предупреждение. Пизня.